Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня мне пришла долгожданная коробочка от сервиса Royal Samples. Это коробочки с косметикой. Приходят они вот каждый месяц. И все ссылки на данный сервис в описании под видео. И данная коробочка стоила 990 рублей, что достаточно недорого и очень хорошее наполнение. И давайте же вместе откроем и посмотрим, какие продукты нам положили в этот раз. Очень красивое оформление, хочу сразу сказать, внутри всегда у нас лежит вот такой вот красивый вкладыш, в котором прописаны все продукты, присутствующие в данной коробочке. И в этот раз состав коробочки достаточно хороший, здесь в основном декоративная косметика, что очень удобно попробовать что-то новое этой осенью. И давайте будет что-то податься, о том и будем с вами говорить. И первое что нам попадается это сухой шампунь 3 в 1 от невея я его уже попробовал поэтому могу сказать очень удобно распылять пахнет единственное как дезодорант от невея но справляется со своей задачей очень даже хорошо он мне понравился и полноразмерно это средство и стоит он 265 рублей Хорошая вещица, в принципе, могу порекомендовать. Следующее, что мне очень понравилось в коробочке, это туалетная вода от Faberlic, Я уже даже ей попользовалась. Достаточно стойкий аромат, держится в течение всего дня, такой сладковатый запах. Очень красиво оформленная бутылочка. Мне понравилась. Стандартный дозатор здесь у нас. И данная туалетная водичка у нас стоит 599 рублей. Полноразмерное средство. Вода для женщин. Приятный и достаточно ароматик тоже мне очень понравился сладковатый такой следующее что попадается в коробочке это жидкая помада а, ранее с такой маркой я не сталкивалась здесь написано что цена 299 рублей давайте же откроем такой яркий насыщенный цвет давайте попробуем цвет на руке такое прям Ярко-ярко. Это, конечно, немножко не мой цвет, но мама моя любит такие оттенки. Я ей подарю, в принципе, хорошо ложится. Неплохая вещица, так что тоже... И два оттенка теней. Светлый и темный. Попробовала их наносить. Достаточно хорошо ложатся. Кисточка в комплекте, что также удобно. Можно пользоваться ей или использовать какую-то другую тени достаточно симпатичные так еще здесь коробочки был блеск от деваш. тоже очень красивый оттенок мне понравился я уже попробовала очень вкусно приятно пахнет и хорошо достаточно ложится на губы и придает такой интенсивный блеск тоже блеск понравился могу посоветовать и этот блеск у нас стоит 299 рублей. Так, у нас еще в коробочке представлена вот такая вот тушь от Art Visache Чикаго. Я и также попробовала краситься. И хочу сказать, что делает достаточно такие большие реснички. Можно сказать, что есть эффект объема. Также... Приятно пахнет, неплохая тушь, не текла в течение дня. И суперобъемная тушь она называется и цена у нее 224 рубля. Тушь мне тоже понравилась, так что а, могу сказать, что хороший продукт. Также здесь коробочки, наверное, скорее всего, в подарок шло вот такое ароматическое Са саше. Это ароматизатор воздуха. Для дома и авто. Очень приятный аромат. Я уже сделала такую маленькую дырочку. Не стала открывать. Очень сильно пахнет. Вкусная вещица. Думаю, что положу ее в шкаф, чтобы ароматизировать белье. Прикольная тоже вещь. И еще здесь коробочки. Продукт у нас маска для лица. Это у нас восстанавливающая маска натуральный жемчуг ранее не еще не пробовал 95 рублей у нее здесь витамин е тонизирует восстанавливает кожу выравнивает цвет лица способствует сокращению пор улучшению попробую потом вам расскажу как масочка еще правда с такой не сталкивалась и последнее что у нас представлено в коробочке так это у нас вот такие вот э, тени для бровей я также попробовала они с воском хорошо ложатся на брови и хорошо фиксируют и такой я коричневый оттенок у них неплохие тоже понравились но я привыкла просто пользоваться карандашом и для меня это также новинка но думаю что иногда буду пробовать вот такая вот у нас получилась коробочка если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы я снимала еще такие видео а сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео и обязательно заглядывайте на сервис royal samples смотрите какие у них бывают коробочки сервис достаточно не Дорогой, но очень хорошие составы. Всем пока! Встретимся в следующем видео.